Сегодня, друзья, у нас 27 мая. 2021 год. Время бежит. За ним не угонишься. Так что сегодня мы в лесу, в майском лесу. Погода просто великолепная. Плюс 16. В лесу здесь так прохладно. Хорошо. Слышите, кукушку кукует, птицы поют сейчас самое гнездовье, самое великолепие для них, создают себе уют. Тоже записал немножко, как кукует кукушка. Сейчас тоже пишу на 4К вот эту вот красоту. И себя решил заснять, как я уже в каком состоянии нахожусь в 21 году. В этом году уже 65. Время тик тик тик тик тик тик тик так тик так. Ну и на этом, наверное, друзья, тик конечно. Решил показать себя.